Всем привет, остальным здравствуйте. В этом ролике я покажу вам способы, которые помогут повысить ваш FPS и в особенности убрать фрезы на ПК со слабыми процессорами. Я думаю, эта тема востребована, однако я сразу скажу, что если у вас процессор там одноядерный и прям очень-очень слабый, еле-еле вытягивает игру, то это вряд ли, очень вряд ли вам поможет. Однако, если у вас какой-нибудь там двухъядерный процессор с тактовой частотой 3 Герца... ге Гер... Гер... В общем, если ваш процессор может хоть как-то вывозить гол. Но не делает это стабильно То эти способы вполне могут вам помочь Поэтому сразу прошу вас подписаться на канал И поставить лайк Потому что 90% смотрят мой канал без подписки Ну а мы сразу же переходим к способам И собственно основные наши способы Будут заключаться в установке параметров Запуска для игры И я думаю что вы далеко не все из этих видели Просто посмотрите на их количество Сейчас я объясню за что отвечает каждый параметр И расскажу какое значение Лучше поставить именно вам Первый параметр это threads или как он там читается он отвечает за потоки процессора. Не за ядра процессора, а именно за потоки, которые будут работать во время обработки игры. То бишь, если у вас процессор 4 ядра и условно 8 потоков, то вам в идеале нужно поставить сюда значение 8. Если у вас процессор 4 ядра, 4 потока, то ставим 4 и так далее. Сколько потоков, какое и значение. Этот параметр работает у многих и работает стабильно. Однако, есть люди, у которых этот параметр приводит не то что к фрезам, он просто не помогает. И вы можете попробовать поиграться с этим параметром, если вам ничего не дал. Можете поставить сюда попробовать 0, 1, 2, 3, смотря сколько у вас потоков. Например, если у вас там 2 потока, то поставьте попробуйте 1, если вам не помогло 2. Попробуйте поставить 3 на одно значение больше. В общем, с этим параметром нужно играться, если у вас вот он не помог, вот так вот, как я сказал. То есть, сколько потоков, такое значение. Следующий параметр это Swap Course. Он помогает многоядерным процессорам оптимизировать свою работу для игры. Каждый может попробовать поставить этот параметр потому что вряд ли он сделает хуже, а вот прирост FPS и удаление лагов и фризов может вот действительно в этом помочь. Однако, если же у вас с ним возникают проблемы, конечно же, просто убирайте его. Следующий параметр уже достаточно заезжен, это матковый мод и значение 2, потому что 2... Для многих самое такое стабильное и максимально помогающее. Это, в общем-то, включение многоядерной обработки. При значении минус 1 также используется многоядерная обработка, однако при значении 2 ядра используются как-то поочередно или как-то, в общем, иначе. И у многим это помогает, поэтому советую поставить этот параметр вот так с значением плюсик «все». Если что, параметры будут в описании. Следующий параметр плюс CL threaded bond setup. Он отвечает за обработку модели, грубо говоря, в игре то есть NPC-шек, которые бегают по карте. Союзников, соперников и, собственно, вашу тоже модель. Он отвечает за многоядерную обработку скелета и по дефолту стоит на нуле. То есть, у вас не все ядра процессора отвечают за обработку скелетов NPC-шек, которые бегают по карте. При значении Dinji будут использоваться все ядра для этой самой обработки. И это действительно может сильно помочь очень советую поставить этот параметр со значением 1. Следующий параметр pv8 pull threads. Этот параметр очень мало информации в интернете, но вкратце это вот параметр от панорамы, который, грубо говоря, тоже активирует потоки процессора. То есть сюда нужно поставить то же число, которое вы вставили в начале в самом threads. То есть если поставили 4 и туда же мы ставим 4. Если вы ставили там 8 или 2, то 8 или 2, соответственно. Я думаю, вы поняли принцип. Следующий параметр это Noces E4. Он отвечает за оптимизацию процессора, чтобы он сильно не нагружался, обрабатывая игру. Но этот параметр был добавлен еще в 2017 году, когда нагрузка на игру в целом была не такая большая. А сейчас, как мы знаем, нагрузочка у нас довольно сильно возросла. Поэтому мы можем этой консольной командой отключить этот параметр, для того, чтобы у нас не оптимизировался процессор, чтобы он, грубо говоря, не отдыхал, можем поиграть с ней. Лично я с этой командой не заметил никаких изменений абсолютно я ее просто оставил мало ли она ну пускай будет если она не делает хуже почему бы ее и не оставить следующий параметр это отключение глубины частиц что ли он просто убирает частицы которые летают на карте знаете вот эти белые вот как бы такие точечки иногда летают и всякое такое подобное этому этот параметр убирает эти частички также влияют на процессор поэтому мы их просто вот так убираем этой командой и не парим ну а последний параметр он больше отвечает как бы за интернет это то есть не не посылать, как бы, сокету пакеты информации, что ли, как-то так. Важно сказать, что все эти команды, они максимально индивидуальны, и каждому нужно подбирать и всех эти команды под себя, потому что они не универсальны и не помогут сразу всем. Что ж, ну на этом, в принципе, с параметрами запуска на сегодня все. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Ставь подписку и лайкайся на канал. Всем пока, остальным до свидания.